Привет всем, с вами я, Темновирус. К сожалению, я не смог записать голос прямо на видео, поэтому я буду использовать за кадр. Поэтому сорян. А, почему не смог? Да потому что у меня наушники сломались, поэтому сорян с микрофоном. Ладно, что ж. А вы пока здесь будете наблюдать, что я построил в Майнкрафт. В общем, здесь я показываю Э, системный блок компьютера и вот что сейчас мы увидим что у него внутри там, кстати, две планочки оперативной памяти и также видеокарты с материнской платой ну, вообще-то, вот так он у нас и выглядит а пока не послушайте музыку кстати, прозвучит рпс кулера Кто кто не знал. Я вам, работает дисковод. А теперь погнали и посмотрим, что у нас есть внутри картинки. начну на кнопку 1. по канале. Теперь мы оказались на главной странице компьютера. Тож, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть мой ПК, uh, Paint, Music и Google. Что ж, давайте посмотрим на мой ПК. Что у нас а вообще говорится о компьютере? Вам что, это материнская плата Asus Series 7 на чипсете H4. Поколение DDR4. Две штуки оперативной памяти. Видеокарта GTX700 на 2 ГБ. Процессор Intel Core H4. На 2 потока и 4 ГГц. Оперативная память 4 гигабайта, так и мастерская плата, доступ пока не Вот в на 4 стола, а Windows у нас 10, -10 Чтобы выйти из приложения, нам нужно нажать на эту красную кнопку. Такая же находится у меня под видео. Нажимаем Ж, теперь мы посмотрим, что у нас находится. Музыка. Послушай музыку. Что заходим? в не музыка. Нажимаем на эту кнопку. А только послушайте эту музыку. Называется. не заметил, так, двигалась дорожка. Что ж. Что ж, ну, а следующий у нас приложение называется Paint. Я не знаю, что я там рисовала. Я хотела нарисовать Вот такое, кстати, у нас это фейс. Я очень старался над этой картой. Так, Леша, идите, я, пожалуйста, потихоньку.